Тонкие энергии, тонкие силы. Каждое наше желание, мысли, чувство, родившиеся в нашем человеческом существе, каждое желание, каждое мысль, каждое чувство. Поскольку каждое желание, мысли, чувство – это тот или иной вид энергетических колебаний, да? вы уже поняли это, да? То есть определенное той или иной частоты энергетические вибрации. Вот как скажем, здесь вот в сети у нас здесь 50 колебаний периодов в секунду, то есть 50 раз электрический ток колеблется вниз-вверх, вниз-вверх, 50 Гц. Теперь у радиопередатчиков там счет идет на миллионы у телевизоров там на десятки, сотни миллионов герц колебания такие, вот в секунду. Понимаете? У нас с вами вот эти колебания продолжаются дальше на миллиарды, на триллионы колебаний в секунду. Это наши желания, мысли, квинтиллионы и так далее. Там дальше мы уже даже не знаем, как называются эти огромные цифры. Так вот, каждое желание, каждая мысль, каждое чувство вызывает вибрацию в той мозговой полости или в той сфере, которая соответствует этому желанию или этой мысли в категориях своего качества и своего вида. А поскольку полости, они все имеют свои, собственно, особые характеристики, то, допустим, если там возникает какая-то вибрация, то она находит именно вот эту свою полость, не какую-нибудь другую. Понятно, да? Именно свою полость находит. И в ней что? Вступает в резонанс с тем, что там находится, в этой полости. То есть вызывает такие резонирующие колебания. И тогда мы уже знаем, ага, вот такое чувство меня посетило, а вот такая мысль, а вот такое желание, скажем, и так далее. Вот этот момент. Понятен, да? Что такое резонанс, это когда собственная частота, скажем, вот той или иной полости, собственная частота, совпадает с пришедшей частотой. Ну, вот те, кто занимается электроникой немножко, или, или электрикой даже, они знают, что такое явление резонанса. Музыканты, да... Это даже вот когда вы поете, скажем, в момент резонанса амплитуда будет, естественно, усиливаться. Амплитуда – это вот колебания вниз-вверх, то есть величина колебаний. Вот. А частота – это, так сказать, расстояние между соседними периодами. И вот если тельные вибрации, которые приходят к нам из тонкого мира, ментального мира, из эфирного, из эфирной части нашей планеты, скажем. То есть все, что попадает к нам в наш микрокосм, из макрокосма, а макрокосм у нас где? Вот это аура нашей планеты, в первую очередь. Это наша мать, и все, что происходит в ее ауре, это в первую очередь действует на нас. Высочайшие духовные желания и стремления – на которое только способен человек и который переходит границы нашего низменного «я», то есть выше его, приводит действие в высшие силы и активизирует жизнь шишковидного тела, то есть шишковидной железы, поскольку она реагирует на высокие, высокочастотные колебания. А на какие-то низкие, там неизменные животные, там скотские колебания, она не реагирует. Низшие желания и импульсы человека приводят к действию соответствующие силы, которые находятся вот в полостях, расположенных ближе к основанию мозга. Ниже к основанию мозга. Ну, основание мозга вы вот, знаете, вот, вроде затылка. Там, где размещаются простые жизненные и более животные центры. То есть те центры, которые достались нам наследство от животного царства, когда мы жили с вами и были животными. Если в человеке главное место занимает грубые желания и грубые какие-то мысли, то вы, вот в этих низших сферах, нашего мозга, они получают заряд, то есть усиливаются. А потом они спускаются в центральный в спинной центральный канал и оттуда, поскольку от, вы знаете, спинно-мозгового канала там проходят основные нервные волокна, от них расходятся по всем частям тела нервы, ответвления идут и вот эти грубые силы, спускаясь в спинно канал, впитываются всеми частями тела. Способствует большей материализации тела. Это имеется в виду грубые мысли и желания. Способствует его огрубению и приближению к животному состоянию. И в конце концов является причиной различных ударов противодействий в жизни человека. Почему? Потому что таким образом он вместо одухотворения он нарушает основной закон эволюции. То есть все время движение в духовную сторону. Уход от материального. А раз он начинает туда возвращаться, то естественно вот точно так, как в стадии там какая-то овца или корова отстает, ее что? Кнутом, Да? Или еще чем-нибудь. Понятно, да? То есть вот эти вот непосредственные удары и противодействия, болезни, которые по природе своей, по природе своей болезни, созвучны низменным желанием, низменным мыслям. Те или иные низменные желания, лодские, скажем, там мысли и желания. На одном конце стоит как бы их привлекательная сторона, к чему собственно человек недалекий и привлекается, а другой, другая сторона этой палки – болезнь. Поэтому если схватится за одну, то обязательно получит вторым концом. Вот это понятно, да? То есть надо всегда помнить об этой двойственности. Допустил где-то плотское, скотское, низменное что-нибудь, мысли там, чувства и так далее, жди тогда что? Болезни, наказания, лишения чего-либо. Вот различные грубые силы являются истинными внутренними причинами всевозможных болезней. Вот если какие-то грубые мысли, эмоции, желания мы допускаем, они вызывают вибрации, резонанс в нижних полостях мозга, Пока что вот они здесь и находятся тут. Можечок, долговатый мозг, вот и так далее. Все это спускается вниз по спинно-мозговому каналу. И что? Все, да, пропитывает тело. Центр энергетически получает соответствующий заряд. Исполнить, скажем, то или иное желание, то или иную страсть и так далее. То есть, иначе говоря, естественная гармония, вот, одной, или нескольких сфер внутри черепа, естественной гармонии, будет нарушена. И если такое разрушение вот этой энергетики, а считается, что грубые, когда энергии попадают в эти полости, то они разрушают энергетику нормального человека. Если такое разрушение энергетической схемы зайдет достаточно далеко, то оно может стать причиной уже физического разрушения физической болезни. Почему? Зачем это нужно? Что путем боли и страданий восстановить нарушенную гармонию, повинуясь неизменному, неумолимому закону по которому внешнее все, должно со временем все внешнее, то есть все физическое человека, это внешнее его, вот это все внешнее должно приспособить себя к внутреннему, то есть материальное уподобить духовному, каких бы жертв это ни стоило, ибо бесконечное добро всегда будет, больше конечного зла. Вот эту вот аксиому надо усвоить. То есть, как бы человек ни старался творить какое-либо зло, он никогда не уйдет от последствий тяжких вот этого своего творчества. Поэтому всех творцов всевозможного вида зла Вроде бы должно быть очень жалко нам, да? Так что с ними делать? Жалеть их? Или проклинать? Ну, смотри, злодеев вокруг сколько, да? Вон по телевидению, последнее известие, какой-то мотоциклист, там, шахид, ворвался в эту группу полицейских, рванул 27 человек сразу, раз на 20 лет. А кто их там ждет в том свете? Но они там совершенно не нужны. А ранены сколько еще? То есть мы постоянно вот после звезды своим смотрим. Это же сплошной перечень всевозможных что? Убийств, разрушений, там, взрывов, там, катастроф. Каждый день. И говорят, что их будет еще больше. Китайцев там десятками тысяч завалило, и землетрясение продолжается, между прочим. Мы не знаем за что, ну и в том числе и за Тибет, может быть. Дело в том, что все вот эти, так сказать, так называемые публичные объявления, кого бы то ни было, астрологов, не астрологов, понимаешь, политиканов, ученых, все это не соответствует вот, истинным причинам. Как правило. Почему? Потому что мы живем с вами, к сожалению, в мире лжи. Когда у нас будет мир истины, мы пока не знаем. Он будет тогда, когда все мы начнем стремиться к истине, к добру, к правде. А пока к этому стремятся единицы? Понимаете? А вся остальная масса еще и облаивает их всячески. Ладно, сейчас уже на кострах не сжигают, да? На крестах не распинают, не расстреливают, как при этом в черном инквизиторе Сталине или при Гитлере там, допустим. Зато другими способами силы тьмы. Но они же должны подготовить себе уничтожение. Чего же мешать-то, да? Очень хотят они того. Сейчас разработаны такие методы уничтожения людей, что обывателю они и во сне не снились. Обыватель, который живет, так сказать, вот в базарно-постельных телевизионных иллюзиях, он даже не представляет, какие, так сказать, Методы оболванивания, уничтожения, разрушения психики людей сейчас есть. У власть имущей черной иерархии. И мы даже порой совершенно не знаем, может быть, то, что мы делаем, делаем по их, так сказать, желание, вследствие обработки наших личностей. То есть черная иерархия должна в конце вот своего существования очень здорово хлопнуть дверь и поставить печать, знаете, такой под собственным приговором. Никто же другой этого делать не будет. Если говорить о категориях зрения, то чистые, естественные, цвет эфирной субстанции в каждой из этих палат гармонии становится более ярким и светлым. Если желания, мысли и поступки нашей личности становятся более бескорыстными, более всемирными, то есть не только о собственной шкуре там, не только о своем гнезде и о своей семье, где, как правило, эгоизм там на двоих или на троих. А человек начинает жить интересами уже, ну там, может быть, своего города там, своей страны и всей планеты. Вообще космические учителя обращают внимание только на тех, кто уже начинает страдать и мучиться над тем, как помочь всему человечеству, а не какой-то там партии, секте, корпорации, церкви и так далее. Так вот, если чистый естественный цвет эфирной субстанции в любой из этих вот полостей гармонии или палат гармонии становится более ярким и светлым, то в этом случае мы видим, что желания, мысли и поступки личности становятся более бескорыстными и всемирными. С другой стороны, если доминирует у человека корыстолюбие, то есть он живет по принципу «возьми больше, отдай меньше, а лучше вообще не отдавай, а бери как можно больше». Ну, многие же хотят жить по этой формуле, да? А те, которые награбили Награбленного мало, награбленное кричит как бы, еще больше хочу, потому что чем большим количеством вещей человек окружает себя, тем больше вещей это награбленное притягивает по закону подобия к себе. Понятно, да, вот этот момент? То есть человека как бы, вот это награбленное, вот это натащенное, оно провоцирует его еще на еще большее приобретение. Так вот, если корыстолюбие, животные инстинкты, то тогда чистый естественный цвет, а каждая энергия каждая вибрация имеет свой цвет. Так вот, чистый естественный цвет внутренней эфирной субстанции постепенно заполняется темными, черными пятнами. Каждая из таких пятен соответствует какому-либо корыстному желанию, корыстной мысли, корыстному поступку нашей личности, животной личности, над которой хозяин не установил контроль. И хозяин идет на поводу у этого корыстолюбия. Человек может жить либо по одной формуле, по формуле духовной жизни, где говорится – Возьми как можно меньше, отдай как можно больше. Вот только этим ты уподобишься Богу, ничем другим. А если берешь как можно больше, отдаешь как можно меньше, уподобляешься дьяволу. Вот и все. Выяснить, кто перед тобой, тот или этот, очень просто. Воистину важным является тот вечный факт, что жизнь едина, и что люди, ангелы, Бог и дьяволы связаны друг с друг другом одной верховной жизнью. И если Боги и ангелы могут сделать Землю нашу, нашу планету светлее, то от злых деяний и желаний людей и дьяволов Земля станет все темнее, темнее, темнее. Рай в конце концов может вообще потускнеть и превратиться в ад. Высшие силы считают, что ад на этой земле, ну, вот у нас сколько тут миров, физический мир там, да, тонкий, ментальный, мы знаем, вот, вот плакат есть все, строение окружающего мира, вы уже знаете. Так вот, ад, который люди устроили, он находится в физическом мире сейчас. Вселенский разум улучшается путем улучшения его индивидуальных, мельчайших частиц, которые называются элементарными частицами, атомами, молекулами, клетками, людьми, ангелами, богами, мирами и так далее. Вселенский разум, космический разум, беспредельный разум улучшается путем улучшения. Сам, начиная от самых мельчайших до самых мельчайших частиц в космосе. Точно так и человек улучшается путем улучшения каждой мельчайшей частички его, как физического, так тонкого, ментального и так далее тела. Каждая мысль каждое желание, каждый поступок оказывают либо созидающие, либо разрушающее влияние на внутреннее бессмертное тело человека. То есть, либо строит человек в соответствии с Божественным планом, либо разрушает уже построенное кем-то, и им самим тоже. Причем размер разрушений соответствует количеству приложенной, но направленной вниз энергии. Как говорится, что Бог все еще строит небеса и землю, и мы были с Ним когда-то заодно в этом строительстве, и были в Нем в самом начале нашей эволюции, и в то же время остаемся сейчас с Ним и в Нем, вне зависимости от того, каково наше было воплощение, и на каком плане действия мы функционировали и продолжаем функционировать. Эфирная субстанция семи гармоний это истинно связующее звено между духовными и материальными телами человека или принципами, или я личности и я духа. Вот на этой чувствительной субстанции, или тончайшей энерг... духа материи или энергоматерии, отражается послание, видение, впечатления, которые идут от нашего высшего Я, нашей Божественной Триады, именно вот здесь, в этих полостях. Понятно, да? мозговых полостях. А сюда, как вы помните, входит шишковидная железа, гипофиз, третий желудочек идет, потом идет четвертый, потом пятый, шестой и седьмой. Седьмая полость – это полость всего черепа, которая охватывает все эти желудочки. А от этой главной полости и от всех так сказать, этих желудочков вниз идет что? Спинно-мозговой канал. Он похож на корень любого растения. Вот этот корень, который уходит в эту физическую материю, а физической материя является наше тело, а тело связано с этой планетой, с ее так сказать, твердым, жидким, разообразным составом. То есть мы вот этим корнем как бы здесь что? Укоренены. Понятно, да? Так вот именно на вот этой чувствительной тончайшей энергоматерии в этих полостях отражаются послания, видения, впечатления, идущие свыше, которые затем воспринимаются уже нашими мозговыми клетками и нашими энергоцентрами. Воспринимаются. Вот соответственно вот эта чувствительная тончайшая энергоматерия или субстанция, воспринимает впечатление и вибрации также нашего низшего «я», то есть идущие от кого? От чего? От нашего астрального, тонкого, ментального тела. Тоже воздействует на эти полости. Вот это низшее «я» таким способом может вымолить себе, воздействуя на вот эти полости свои, помощь, от высших сил. То есть наладить контакт именно через эти полости с высшим миром, с высшими существами. А если желание нашего низшего я являются злыми, то есть когда человек живет только во имя свое, то есть он уже отпетый, как говорится, эгоист то тогда он загрязняет такой чистый, чувствительный эфир вот этих вот внутренних палат сознания, то есть этих полостей гармонии, загрязняет их энергетику. Тот, кто изучает жизнь, должен постоянно помнить о взаимозависимости тончайших субстанций, сил, энергии и сознания взаимозависимости все между собой связано вот уже много мы говорили об эзотерических психических, духовных аналогах мозга и его центров по этим вопросам можно бы написать много томов но нам важно ну вот нам людям, которые пытаются как-то разобраться то есть народ вдумчивый Важно как-то усвоить тот факт и действие законов соответствии, а также попытаться понять результаты действия, взаимодействия сил высшего и низшего планов в нашем существе. Когда в какой-то степени будет усвоена вот эта вот фундаментальная истина, то тогда разум и интуиция человека придут к осознанию другой истины. Если разум и интуиция сами у него придут к осознанию другой, более высокой истины. И тогда такому человеку не нужны будут ни лекции, ни книги, ни какие-либо учителя. Но иметь в виду внешние учителя. внутренние же надобность во внутреннем учителя будет все время возрастать. Тогда каждый факт знания в природе, в жизни, также все общие положения, мелкие подробности, все банальности жизненные, великие вещи будут оцениваться таким человеком совершенно с другой точки зрения. Они будут рассматриваться не под углом его а рассудка или интеллекта, а под внутренним углом духовного видения уже. И тогда будет правильно определяться ценность каждой истины, каждого факта, во всех их взаимосвязях, во всех взаимодействиях. Мы с вами поняли, что человек является воплощением космоса. Вот каждый из нас он никак не может стать человеком, будучи животным, из животного царства. Мы же когда-то были все животными. Но животное не может стать человеком. Сколько бы оно там ни работало, сколько бы обезьяна ни старалась там. Пусть даже она владеет компьютером и так далее, и так далее. Но человеком она не станет. Биороботом каким-нибудь и так далее может быть. Человеком животное становится тогда, когда оно получает частичку огня. Вот сейчас вот солнце светит, видите, да? Вот это самая видимая, грубая часть невидимого духовного солнца. Это тень его. Вот этот вот свет, который вы видите от солнца, тепло, которое идет, это тень истинного солнца. А вот та частичка, она в каждом человеке, таковая частичка есть. Ну, есть такие люди, которые с ней остались, таких становится все больше. Но и много таких, у которых пока эта искра не покинула. Каждая часть, каждый орган, каждая ткань человека, вот что очень интересно, а вот они все имеют свои небесные аналоги в небесном человека Боге. А для нас небесный человек и Бог это кто? Слишком далеко вы кидаетесь. Не надо забывать, что под ногами находится. Про космос нам, про абсолют давай скорее там. Какой там космос, какой абсолют, Вот. Наша Земля, ее, так сказать, все ее энергетические поля, ее тела, мы все взяли от нее для нашей личности. А для нашей высшей части мы взяли высокорастик планеты Солнца. А до космоса нам еще, так сказать, все мерз до небес и все лесом. Так вот, все, что у нас есть вот в физическом теле, скажем, все это имеет свой небесный аналог в небесном Человеке-Боге. Для нас Бог в первую очередь вот наша планета. Дальше это наша Солнечная система. Вот каждая планета имеет своего представителя в том или ином органе нашего тела. Вот это понятно, да? Если возьмете астрологию, ну вот хотя бы вот смотрите вот. Основы медицинской астрологии. Вон там висит, вот эти, И там как раз показано, какая планета и какой знак зодиака воздействует сказать, на наше тело. Это вот когда астрологию, если Бог даст вам курс небольшой, может быть, удастся провести, тогда у вас будет больше понимания расшириться. Так вот, начиная с нашей планеты, потом идем, поскольку вот каждая планета имеет свое представителя в теле и в ауре нашей Земли обязательно. Именно через нее мы что? Уже к нашему телу все это движется. Высшие планеты имеют своих представителей в наших высших центрах, а все остальное нам дает Луна и Земля. Понимаете? Ну, это, в принципе, тоже все можно назвать космосом, но под космосом мы привыкли понимать, это что-то там, понимаешь, он далекое, там где-то там звезды, там где-то галактики какие-то. Туда пока нечего нам развивать, это, знаете, мы пока тут толком не разобрались. Какой там, какой там космос пока? Нам будет разобраться с планетой, с соседними планетами, с Солнечной системой, ведь понимаете, тысячелетиями силы зла нас старались уводить от того, что у нас рядом тут. Понимаете? Постоянно уводить. Поэтому вот сейчас мы дошли до того, что все религии, какие есть на земле, нигде ни одна религия не говорит «береги свою землю». Поэтому дело дошло до того, что ее в такой степени исковыряли. Взрывами атомными, водородных бомб, там, понятия, испохабили. Тысячелетиями все рвут и рвут тело Земли. Ну, какая, как мы любим Землю-то, да? С обратной стороны ее любим, мы ее ненавидим, мать свою. Оттуда и мат тоже пошел, от ненависти к ней. Загадили ее и так далее. То есть силы зла всячески пытались нас увести от этого. И Солнечная система для этих темных гадов, она вся пустая. Специально они финансируют науку, там миллиарды тратят на то, чтобы доказать нам, так сказать, дубам с вами, что ни на одной планете жизни нет. Понятно, да? Нету жизни. И Солнце, понимаете, вот читаешь в газетках, в журналах, это наш враг, вот они такой степени договорились. Оно нам такие тут устраивает сейчас, вот уже пишут там, здесь эти штуки. То там, понимаешь, магнитные бури, и мы тут дохнем. Кто виноват? Солнце. Катастрофа, оказывается, тоже Солнце виновата. Оно там что-то немножко разбесилось, и мы тут все начинаем это самое. Статьи на эту тему, никого кого-нибудь там, никаких каких-нибудь там, этих самых старух неграмотных или бомжей, ученых. Так что давайте будем думать о том, что вот у нас тут и вокруг. Так вот, человек, стал бы, в буквальном смысле является образом и подобием Бога. Соединившийся в высшее существо, творящий сил Вселенной. Вот для нас с вами Бог, это не где-то там, так сказать, в заоблачных, понимаете, там, или в космических далях. А церковники, он договорились того, что Бог вообще он, никакого отношения к нашей вселенной не имеет. Он над ней там. А мы все только твари его. Так вот Бог, кто вот Бог у нас? Для нас вот наше солнце. Не вот это солнце, а вот то, которое там скрыто. За этим покрывалом, за этой тенью, которая нас с вами греет тут и прочее, прочее. Вот мы являемся его образом. А вот с подобием, конечно, пока вопрос серьезный. Когда мы ему будем подобны? Трудно сказать. Построение-то еще похоже. А по качеству очень далеки. Капля океанской воды содержит в себе все элементы, которые есть во всем океане. Но это построение капли и океанов, скажем. В том числе и содержит там и бактерию самой жизни. То есть элемент жизненной энергии содержит капелька океанской волны этой воды. Вот человеческое существо. Ну, с мозгами мы немножко познакомились, да? Это один полюс. Теперь другой полюс. Это сердце. То есть человек имеет два полюса. Мозг и сердце. Только тут это надо представить себе в виде креста. Крест. Точка пересечения этих двух линий – это сердце. Бог – это высшая духовная суть света, жизни и любви. Вот как у нас Бог нашей Солнечной, нашей планеты, высшей духовная суть. Вот тот, кто тут у нас вроде бы должен быть именно такой сутью. Ну понятно, как он себя вел, и теперь его по сути дела нет. Теперь другие заняли его место. А в нашей Солнечной системе, это наше Солнце, Потом вот эти свет, жизни и любовь, они едины и являются самой первичной тончайшей субстанцией, то есть духом-материи, тончайшей, из которой созданы вот наша Солнечная система. Если выше брать, скажем, галактику, из которой создана там галактика, если дальше брать метагалактику, там тоже своя субстанция, еще более тончайшая. Из нее созданы все да, миллиарды галактик. В каждой галактике миллиарды звезд. И в каждой звездной системе как минимум 50 планет. У каждой звезды должно быть обязательно, иначе она существовать не может. 50, точнее 49, она 50 Почему? Ну, сейчас у человека убери какой-нибудь энергетический центр. И что это будет? Это будет урод. Поэтому все личное строение, оно совершенно незаимым для нас пока. И вот эта первичная субстанция, первичная субстанция, Бог – это высшая духовная суть, суть света, жизни, любви. А вот эти свет Жизнь и любовь является самой первичной субстанцией, из которой были созданы все, в том числе и все миры, люди, все вещи. И далее, вот эта первичная субстанция не обладает разумом, мудростью, знанием и силой. Не обладает, обратите внимание. А она сама является и разумом, и мудростью, и знанием, и силой. Вот этот момент надо уловить. Обладать – это одно, а когда ты сам являешься, это другое. Ну, обладать кто-то, значит, там может, да? Понятно, да? Вот кто-то обладает чем-то, а сам он не является этим, чем обладает. А здесь, на самом деле, вот эта первичная субстанция сама является разумом, мудростью, Знанием и силой. А также всеми духовными качествами, которые нам известны. Духовные качества какие? Это вера, про любовь уже мы говорили. Это вера, справедливость, сострадание и так далее. И так далее. То есть вот она, эта первичная субстанция, обладает всеми также духовными качествами. В силу того, что вот эта первичная субстанция сама является этими качествами, она не, не обладает ими, она сама является этими качествами. Понимаете? То в какой бы форме она ни проявилась, первичная субстанция, она знает, как ей действовать. Она знает, что делать. Проявляется как угодно она, как планета, скажем, как насекомое как стебелек травы или как человек. Вот в соответствии с лейтмотивом своей формы, она будет привезена в положенное этой форме действия, Ибо разум, знание, свет, то есть Бог, это свет, жизни, любовь, это корень ее бытия. То есть, какую бы форму вот эта первичная субстанция, в какую бы форму не вошла, в какую бы форму кровицы на себя бы не надела, она будет приведена в положенное этой форме действие. То есть, форма должна в конце концов подняться до того качества, которым обладает первичная субстанция. Ибо знание, свет, разум – это Бог – Свет, жизнь любовь – это корень бытия этой первичной субстанции. То есть вот получается так, что если в человеке искра вот этой первичной субстанции, нашей Солнечной системы, так сказать, искра в каждом, известная нам как монада, она всякое существо, и атом, и молекул, и камень, и животное, растение, и человека влечет в итоге, ведет к тому, чтобы все, любые формы, все, любая форма жизни уподобилась ей. В итоге. Понятно вот это, да? Вот эта перечная субстанция проявляется в бесконечном количестве форм, которые все вместе образуют Вселенную. Эти формы будь это миры или люди, являются просто материализованными аспектами какого-либо луча, какого-либо качества, присущего вот этой первичной субстанции. То есть присущее, как мы называем ее Богу. Эту первичную субстанцию мы называем Богом. Только не надо под вот этим Богом понимать там какого-нибудь там, церковного бога онца, сидящего где-то там на облачке с премиком с дубины. Это не существо, человекообразное, тем более. И вот каждая такая проявленная форма в течение определенного времени является материализованной духовной силой или духовным качеством. Вот то, что эта духовная сила может извратиться и совершать злые деяния, это не противоречит тому, что мы только что говорили. И далее. Каждая форма обладает доминирующей нотой, доминирующим качеством. Каждая форма. Ей также присущи все остальные ноты, то есть все остальные качества жизни, которые пребывают в ней как в активном состоянии, так и в состоянии покоя. Поэтому существует возможность вызвать столько божественного из любой формы, сколько необходимо, по мере того, как она обретает силу, чтобы произвести свет внутри себя самой. Это относится буквально ко всему. И к людям, и к космическим мирам, и к ангелам, к животным, к деревьям, к травам и так далее, и так далее. Стало быть, человек это воплощение этой первичной субстанции. То есть воплощение Бога. Со временем, когда все качества человека достигнут идеального выражения, он будет идеально воплощать эту первичную субстанцию. То есть воплощать будет Бога. И сам станет Богом. Сам будет един с этой первичной субстанцией. Или с Богом. Он сам станет всей вселенской жизнью, вселенским светом, сам будет космической любовью. То есть он уподобится. Вот когда он внешне станет подобен внутреннему, понятно, да? В своей манаде искре божественной, вот тогда он достигнет богоподобия. Все в природе выражает какое-то качество или характер этой первичной субстанции, или Бога. Деревья, цветы, звезды, насекомые, люди, животные и так далее. Поскольку человек сотворен по образу и подобию Божьему, то каждая часть, каждый орган выражает и представляет какую-нибудь черту или какое-либо качество Бога. То есть качество первичного света, жизни и любви. Какое-либо качество. И теперь, каждая, когда каждая часть, каждый орган человека впитывает в себя силы и качества, естественным образом текущие каждую часть человека из внутреннего источника, то каждая часть человека становится таким образом чище, светлее, красивее, благороднее, как во внешнем облике так и в своих деяниях. Неважно, будет это человек, весь в целом человек, скажем, будет это, или это будет какая-либо часть человека, глаз, ухо, нос, рот, руки и так далее. То есть, ибо впитывая вот эти качества божественные, идущие изнутри человека, эти части тела сами черпают из источника истины жизни, то есть от высшего божественного Я, который само является истинной чистотой, красотой, здоровьем, настоящей истиной, а не нами выдуманной, и является светом. Но если из этого источника черпать с корыстными, нечистыми намерениями, как делает сейчас на планете большинство людей, тогда соответствующие органы и части человека начнут деформироваться. И вот рождается человек с какими-то деформированными органами тела. Соответствующие органы и части будут деформированными, уродливыми, нездоровыми, ибо крыльстолюбие и нечистые помыслы извращают, Божественные силы извращают силы природы. Вот откуда всевозможное что. Да, вот тут на днях передача была. Мутанты. Они, конечно, побоялись показать там бесконечный набор разных мутантов. Как среди животных, так и среди людей. Сейчас их все больше. Кое-что показали, правда. Так да страшно смотреть. Откуда это? Вот причина. И далее о сердце продолжим. Загадка сердца на нижних планах нашей жизни это загадка кама-рупы, то есть загадка сил желания, которая приводит к воплощению существа в теле. Вот скажем, мы с вами воплотились. Стало быть, у нас с вами камарупа еще такая сильная, вообще ей, она у нас имеется. Раз она имеется, нет желания, нет камарупы. А раз она есть, значит, обязательно воплощаться лучше. А загадка на высших планах, загадка сердца, это загадка шестого, то есть будхического принципа, это духовное сердце, которое превосходит всю форму, но с синтетического атмического плана передает духовные цели и принципы в проявленную жизнь. Вот там на схемах там есть камарупа и будхический принцип. Там все есть тоже. Вот если взять обычного человека, но он решил встать э, на там, духовный путь то человек уже считается клеткой организма. Это означает, что полости в протоплазме клетки соответствуют каморупе, телу низких желаний. Об этом необходимо постоянно помнить, чтобы нам понять, как появилось сердце вот в нашем физическом теле. Это показывает связь сердца с внутренними сферами. И в каждой клеточке, как вы помните, в строении клетки, когда мы разбирали, там есть полости, которые называют вакуолями. Вот они имеют отношение также к загадке внутреннего дыхания. Вот в плане эмбриологии, скажем, ну там тоже можно посмотреть, как сердце, появляется у эмбриона, да? Так вот происхождение сердца и кровеносных сосудов практически идентично. То есть кровеносные сосуды по всему телу – это все сердце. это оно как бы распространилось по всему организму. То есть они являются сосуды, являются приложением к сердцу, дополнением его как бы. Так что в этом смысле сердце есть в каждой клеточке тела. Его ответвления проникли во все части нашего физического тела. Вот известная такая наука есть гистология. Она занимается микроскопической анатомией, занимается изучением клеток, развитием клеток, а также тканей тела. В Вакуоли полости сформированы внутри клетки. По мере их роста они соединяются. Это приводит к образованию внутри клеточки заполненной жидкостью полости. В то время как кровяные клетки формируются внутри этой полости. Вот эти многочисленные клетки соединяются. Таким образом, в последнее время, с моментом оплотворения, создавая в яйце в клетки кровеносные сосуды. Так что происхождение сердца в определенном смысле сходно с происхождением кровеносных сосудов, поскольку полость сердца создается путем вакуольной формации, то есть слияния полости в клетках. Так создается сердце в эмбрионе. И даже еще несколько раньше. У млекопитающих, которым тоже принадлежит также и человек, у рыб, имеющих несколько другую структуру тела, у некоторых птиц сердце имеет свою первую ярко выраженную форму в виде двух трубок, удаленных друг от друга на некоторое расстояние. И формирование единой полости сердца происходит в результате постепенного сближения вот этих двух трубок. Потом они срастаются в одну путем соединения и последующего исчезновения прилегающих к стенок. Вот этот первый элементарный двухтрубный сердечный центр указывает на полярность, на разделение некоторое в развитии этого органа. Однако вот эта полярность со временем преодолевается слиянием двух полюсов. Поскольку история развития эмбриона является историей развития космоса и человека, то это свидетельствует о том, что в прошлом, возможно, во времена древнейших царств или жизни рас, в их элементарных формах, на каком-то астральном уровне, сердечные центры были разделены на две противоположные силы, положительную и отрицательную так сейчас они слились в одну силу, соответственно, большей мощью единства и жизни. Поэтому сердце у нас, это две трубочки, понятно, да? Слившиеся, но разделенные все-таки между собой чем? Перегородкой, помните, да? Есть там два желудочка с той стороны, с этой стороны. Вот это две трубочки соединенные, но вот сливаясь в одну, и сила там действует как бы одна, с большей мощью, единства и жизни. Поскольку центр камарупы является массой элементарных сил желания, чьей задачей является бросить материю в определенную форму, то центры камарупы могут рассматриваться как две межфизическим и тонким миром, через который проходит внутреннее проническое дыхание жизни, создавая таким образом в клетке вихрь жизненных сил, и бросая ее протоплазму и материю в определенную форму, которая соответствует элементам желания, ищущим внешнего воплощения. То есть, вот здесь момент: нет у человека желаний, плотских разных желаний, материальных желаний. Нет причины для воплощения. Таким образом, миры и творения пришли к своему внешнему существованию изнутри. То есть, вот надо, например, космическому существу, владыке планеты, проявиться здесь в виде планеты. Должно быть у него желание. На вот таком уровне Пройти свой путь развития. И вот он воплощается. И физическое тело – это его что? Это именно его тело. То есть Эйдоса нашей планеты. И каждой планеты – это тело. хозяина планеты. Точно так, как у каждого из нас, наше физическое тело – это что? Наша внешняя оболочка. Грубая оболочка. И мы тоже пришли все с вами. Да, не откуда-то мы тут пришли, кто-то где-то летел, там клетку посеял, аист принес там или в капусте нашли, да? ты вот не папа с мамой, между прочим. Поработали там где-то с приятными ощущениями. Не они. Они или что? Способствовали. Помогли. Ладно, хорошо помогли. И наиплохо помогает. Так вот, все приходит изнутри. То же самое относится и к звездам, к солнцам, к мирам, галактикам и так далее, и так далее. Полости или сферы внутри Земли. Там тоже есть свои полости, свои сферы. У Земли. Они излучают соответствующие желания или камофранические силы, которые с неодолимой силой и мощью приводят земную материю, земную субстанцию в порядок, в определенную форму приводят ее и сообщают всем частям земного организма творящие и воспроизводящие потоки. Они пробуждают нашу землю жизни и все, что есть на ней и в ней развивается соответствующим образом. Поскольку в основе крови, как мы знаем, вот у нас лежит железо, да? А от железа у нас кровь что? Красная, да? И вот она, кровь является очень важной частью энергоцентра Камарупы которая облекает форму определенную наше сердце, крыносные сосуды, то вполне естественно, что кровь становится колесницей, то есть носительницей внутреннего хронического дыхания. Действительно, кровь на что носит по всему организму? -то? Кислород туда, углекислый да? газ туда, продукты нужно питательные туда, отходы туда. Так вот, она является носительницей, кайозом кровь, именно колесница, носительница жизненной сути, поскольку она впитывает силы камарупического центра, в котором отложены все желания, все устремления того, кто ищет воплощение, то есть существо какое-либо ищет воплощение то мы можем видеть, что кровь в самом естественном образом передает наследственные черты и устремления, отложенные в комических полостях творящие клетки. Сейчас есть уже ученые, которые начинают признавать, что наследственные тенденции, включая склонность к заболеванию определенными болезнями, уже отложены в кровяном токе. Ну, допустим, человек Родился, бегает, ребеночка, потом все больше и больше, а уже в крови все отложено. А в 20 лет он заболел раком, или в 40 лет, или в 50 лет, а иногда и дети. Значит, в крови вот эта информация, поэтому структурный недостаток, скажем, тела, или того или иного органа, является вторичным. При наследственных психических заболеваниях структура, например, мозга может быть идеальной, а вот кровь как, каким-либо образом изменилась под влиянием камо сил, которые действуют в крови, и источник болезни физического тела, поскольку он находится в крови, таким образом себя проявил при психических заболеваниях. Структура мозга может быть идеальной, мозг в этом не виноват, что с психикой у что-то не в порядке. А в крови вот это все уже запланировано кармой, как говорят. Обычно человек сердце делает примерно 72 удара в минуту. Солнце наше тоже это сердце наше Солнечной системы. Оно стучит один раз в 11 лет. А почему в 11? Не задумываемся. 11 лет прошло, и тогда что? Удар солнечный. Он длится почти год. То есть в итоге получается 12. Потом снова вошел в цикл. У каждой физической формы должен быть духовный центр, соответствующий силе, мощи и функции какой-либо внешней форме, органу и ткани. То есть обязательно должен быть духовный центр у каждой физической формы. Таким образом, духовное сердце человека, духовное сердце, вот это вот физическое сердце тут у нас, да? А то духовное сердце. Это аурическое сердце. А что такое аурическое сердце? Ну, ауры мы знаем, да? Вокруг нас, которая проводит потоки уже духовной крови, то есть тонких сил, тонких энергий. Сквозь все его аурическое существо. Оно включает в себя и физическое тело. Оно считается низшей частью, отброс. Физическое тело ⁇ это отброс, говоря языком химиков скажем. Это материальный осадок, несочетающийся не духовных элементов в выиском теле человека, который при этом является нерастворимым. Ну, нерастворимый осадок. Вот мы все, вот физически здесь, вот сидящие там, бегающие везде по планете, это все, кто выпал в осадок. Понятно, да? И вот этот осадок никак раствориться не может. Пока не может. И в то же время он не может смешаться, объединиться с духовным телом. Точно так, как вот в сосуде, допустим, что-то выпало в осадок. И никак не хочет растворяться. И для этого надо какие-то предпринять усилия. Какие-то способы и методы, чтобы его растворить. Они есть, конечно. Так вот, воспроизведение и одушевление вот этих низших элементов, которые выпали в осадок, звучит вот эта это тело, с которым мы тут носимся, как списанные торбы, часто. Так вот, воспроизведение и одушевление этих низших элементов происходит в результате переживаний материальных воплощений. Воспроизведение и одушевление. А нам надо вот этот, этот осадок. На такой степени от а Духа чтобы он растворился в ауре, Понятно? И тогда мы исчезнем из этого физического мира, и самым низшим миром для нас будет тонкий мир. Он для нас будет материальным миром. Понятно, да?